Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня мы играем в кей-караоке. Это игра про какое-то караоке, и тем более это какая-то китайская игра. Ну, она есть на русском языке, я решила ее и пройти. Но... же начнем. Господи! Ты че, падла? падла. Это история со времени, когда я ходила <связь> в страшную школу. Я был членом баскетбольного клуба, баскетбольного клуба. И, как обычно, после занятий в клубе я тренировалась со своей хорошей подругой. тот день после тренировки мы должны были идти в караоке. Все понятно. Все понятно. Можно... Так. Какая то страшная. Давай тренироваться. Шта штрайфные бруски. Давай. Идеально. Так, а что я до... Ой. Я должен тоже взять мячик, да? Кидай мячик. Идеально я мячика. Можно взять мячик? Вааааа, мне бесит это! Ах ты ж падла! Падла! Он отбивается от кольца, бесит! Своими бросками да то я, то и не долетает, то вообще отбивается от кольца. Я должен попасть, что ли? Нам уже пора идти. Эй, вы двое. Это тренер? Вы вообще смотрели на часы? Вам пора домой. Ой, блин. Я здесь приберусь, а ты иди собирайся. Луадзинг. Кто-нибудь тут есть? Ой, подожди, я не понял, что я взял. Так, использовать дезорант. Переодеться. Взять сумку. Так, а где я? Я что, в бэкрус попал? Я попал в бэкрумс в заколесье. Так, как выйти? Что это? Какие-то диски. Очень интересно. Какие-то тапочки. Так, я не понимаю, что еще делать? А, надеть обувь. Все, до свидания, я ухожу. Можно выйти? Да вы мать, а что нельзя выйти-то? А. Все, наконец-то. И сто лет не прошло. Че на улице так лагает? Я не понял. Графика лагает. равно лагает. Ладно, все равно нормально. Потому что тут улица и графика такая. Так, сесть на велосипед. А когда нажать? А когда ты нажать? А, вот как. Ну да, сесть на велосипед, да! Мышкой? А, мышкой нажать. Ой. О, тут ФПС поднялся. Нет, эта игра напоминает так вот. Это... Как тут страшно. Стоит полиция. Не туда. Кар караоке, да, мне туда надо ехать. Так, а куда? Да, сраная загрузка. Потом у меня игра зависла. О, тут можно звонить. Машина, нифига. Машина едет. Так, куда я точно туда завернул? Мне кажется, я завернул не туда. А, твой мать дев, тетка. Покой. А, ты падла. Женщина, а чем, а что вы тут делаете, женщина? Собаку, со успокойся, я ее задавлю нахер. Все, я поехал, дебил. А где караоке-то? Я не понимаю, а где караоке? Чей-то дом, действительно. Кара... А, не туда ехать? Женщина, я поехал в караоке. Поехал... Здесь я играю за женщину, значит, поехал. О, а мне так не хочется туда ехать. Мне не хочется туда так ехать. Ну, блин, там туда стромно ехать. Ладно, я поеду. Заг... Да, блин, а без загрузки-то бесит. Реально. Ой, я чуть не вторанился. У нас почти что такие же дороги. Только по ночам никто по них не ездит. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ой. Ой. Извини. Меня задержал тренер. Тренер? Он мне не нравится, тренер этот. Так что, можешь начинать петь без меня. Ладно, но ты в порядке. Со мной все будет хорошо. Увидимся позже. Из зовут Муэка. Тренер. А ну он мне сразу не понравился. Он мне не нравится. Это тренер, он дебил, похоже. О, а может он педофил? Кто знает? Так. Что, это караоке, да? Наверное, да, это караоке. Так, это караоке, наверное. Опять какие-то диски. Какой мужик страшный. Так, да. Это что? А, ну пацан просто пьет что-то. Так, что сотрудница. Сотрудница караоке. Эм, я прошу прощения. Господи, какая ты. Эм, да. Мне нужна комната для двух сотрудников на два часа. Хорошо. Эм, комната 12, как вашим услугам. Не стесняйтесь брать напи Напитки из бара. Так, 22 второй не работает. О oh май. Да, твою мать, бесишь! Нет! Не приближайся ко мне! Что случилось? Алло! Ты меня слышишь? Не! Не! И что там, тренер? Да. зайти в двенадцатую комнату. Так, что это? Я чё реально петь могу? Ну да, например. Так, что это у нас? Ну, спелый или фрукт? Давайте спелый фрукт выберем. Если, о, легкий режим, можно петь. Так, давайте попоем. Так, подожди, я не понял. Р-ф. Р-ф. Ага. Ага. Ага. Ф. Ф. Р. Там кто-то прошел. Там кто-то прошел. Амазон так намаз. а а а на а а а а а опа опа опа опа опа опа Опа, сложно уже. Опа. Опа. Оп, там опять кто-то ходит. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. У меня нос так назло зачесался. Я не хочу проигрывать. Оп. Фридонайт Фанкин. Оп. бары О! На! На! На! Говна! Какой там неизвестный Пикачу, что ли? На! Я пропустил? Пропустил? Почему я пропускаю? Я не понял, кто там ходил. Я! Четыре пропуска. Три года. И клетит на китайском что-то так. Надо что-то выпить. Пойду возьму напиток из бара. Взять напиток. Что это такое? Как взять напиток? А. Ага, выйти. Что-то каждый раз. О, oh, yeah. Вы идите дальше, идите, идите. Я нашел себе работу. Так, что нам надо? Нам надо лёд? Нам нужно что-то. Нам нужен сначала стакан, это логично, да? Так, давайте возьмем льда. Так, это. кофе я не хочу. О. Ну-ка. Куда? Что это? Кола, да? Красный цвет значит кола. А, да, вот кола и кола зеро. Да. Какая тут идеальная физика. Вода не протекает. Просто классный... Твою мать! Ты кто?! Выпить хочешь? Сигарет у меня нет, я не курю. Я обосрался, так чё это? Так, ага. Чё? Стакан? Видимо, я уже принесла один. Ты не приносила ничего, падла. Ты ничего не приносила. Да, я хочу еще попеть. Я хочу спеть. Я хочу спеть. О, как-то там захлебнуло-то. Так, ну давайте теперь Рест. Это что такое? Не, фигня какая-то. Какой-то демон. Пойдет. Я режим. Я. Я включил легкий режим. Наверное, да, включил. Там опять кто-то ходит. Это что? Нифига! На! На, на, на, на, на! Я буду спамить! Я буду спамить! Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, Да это не сложно! Это сложно! Выход! Выход! У я могу громко сделать! Да всю громкость! Давайте. Давайте то тоже самый Дима, только на Иссе. Петь. Так, все, погнали. На. Какой красивый котик. Видно, что громко. На. Так, так, так, так, так, в смысле пропустил? Йо, просто это как? Пропустил. Падла. Мне нравится этот котик. Котик красивый. Красивый котик. Идеальный кот. Да, я не глаза часами. На А. а. Ставьте глаз А. Так еще раз, раз. Какой-то леопард идет. На. Прям такие не идеальные клавиши поставила. поставили. Кто это такой трясет этим? Ой. Так, это где? Красивый кошак. Да, я прошел Четыре комбо! Четыре комбо! Ура! Там классный гитаристый огромный, вообще кайф! Так, надо что-нибудь... Моя скоро будет. Моя эко скоро будет. Ей, нужно принести мне закусок. Чтоб мне заказать. Совершить песню. Так. да да я хотела бы что я хочу заказать. хорошо что вы желаете пиццу жареную курицу тояки но если это китай то давайте каяки Поняла. это займет 2 3 минуты эм, вы девушка из 12 комнаты верно это униформа учи... Учи... ученица старшей школы, да? Кого? От... А, откуда на это, знаете? Да это эта три... школа с этой караоке как-то связана, да? Так, выйти я не могу, да? Я могу еще спеть песню? Да, конечно! Погнали! О! Погнали, давайте теперь вот это. Лет вал. Калибровка. По. Во, можно ICD включить. Наконец-то можно включить ICD. Ой. Так. О, пошли. Что? Куда я нажал? Куда я нажал? Куда я нажимаю? Куда? Как? как? Не, я хочу закончить неудобно, неудобно. Вы сиди, отключить. Это что -то такое? Это хрень в сиди, оказывается. Неудобно, нифига. Сейчас точно пойдет. Опять допустим, да что это такое? Что это такое? Да как? Надо показывать свои ботинки. 100 еще Опа. Опа. Опа. Да блядь, я все просрал. Как так-так? Арга то там. Не было. Не было. Не было. Не Теперь комфортно здесь, потому что никаких мужиков не видно, никто тебя не пугает. Наконец-то я прошел. Да, видели, видели, какой я караоке, как умею петь. Я вообще умею петь. О, умею петь мелодию про Ура! Ура! Я спел песню. И да, еще не готова. Нужно им позвонить. Я пел бы тут бесконечное. Она не отвечает. <связь> Вы видели? Я сказала, она не отвечает. Пойду спрошу у нее лично. Так, проверить заказ у нас. Комната для персонала. А куда мне идти? Ее здесь нет. Может, она в комнате для персонала? Да ты что? Серьезно! Прошу прощения. Ничего не слышно. Попробуй войти. Никто не ожидал. Что там? В инстагра... в ТикТоке классные, да, видос показывают? Ты не можешь просто так сюда заходить. Эта комната только для сотрудников. Ты не умеешь считать? Что? Э, мой заказ не пришел. Там была еда, да? Действительно, еда, блин, хагиваги с Алиэкспресса заказала. Она уже должна быть на твоем столе. Что хочешь сказать? Что это еще? Извините. Да пошла ты нахрен. Тупый вопрос задала. Там еда, да? Подожди. А! Ты падла! Что это было? Он вышел из моей комнаты. Я обосрался его. Так, что это? Картошка... Фри? Картошка фри? не Это что я заказывала? Этот парень, что один из сотрудников? Он девел! Ладно, можно съесть. Пофиг, что это картошка. Вдруг он ее облизал, ее сначала специя облизала, а потом же это... Так, съесть. Да вдруг он туда это Вдруг он это хардкнул туда. Картошки что-то есть. Естрительно! Что? Адрес электронной почты? Мерзость. Напиши любое время. Что это? Дайте попеть! известная песня. Эйси, вот я включил. Нифига я не включил ничего. А песню эту я уже играл. Эту песню я играл уже. Там кто... Не понял. Там кто-то ходит. Ну конечно, я забыл режим включить. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Я вот так подставлю, чтобы смотреть, кто там ходит. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. она там стала? Там кто-то реально ходит. Я на F нажимала это все это время, да? Кого? Кого? Вы видели что-то? Чего, мать? Что с телевизором? Телевизор? Что с тобой, Мояка? Алло, Мояка? Мира, я не пройду в караоке. Что случилось? Три точки. Эй, алло. Три точки. Всё! Моэка обосралась! Моэка начала какать и не накакалась, потому что она захотела какать. Это логично. А. Что случилось с электричеством? Чего? Телефон. Там что-то там... Это телефон Майки. Что он здесь делает? Так. Там какой-то мужик, что ли, изображен. Сейчас еще найду какой-нибудь телефон. Может, посмотрю. Да, там какой-то мужик. Какой-то что-то там написал. но я не знаю, что-то нарисовал. Так. Так. Где-то должен еще телефон найти. Я-то он еще играет. Там реально какой-то мужик. Вон видно даже. Твою мать! Так... Почему? Майка, что случилось? Почему? Покачину? Ты не помогла мне. Я только раз тебе звонила. То слишком поздно? Ты дура. Идеально она исчезла. Просто идеально. Зайти в комнату. Зайти в караоке комнату. Твою мать! Я обосрался. Ху, слава богу, это был сон. Ох, как долго я была в отключке. Прости меня, Мира. О, майка. Фотографию, которую я тебе отправила, он вот заметил это. Прошу, беги оттуда. Он идет к тебе. Фотография. Что за фотография? сбрасывают. Ну ничего. Чувствую себя не очень. Нужно сходить в уборную. Нахарте в уборную идти. Нужно сбегать. Я не пойду в уборную. Я не пойду в уборную. Уборная не в этом направлении. Идеально просто. Тогда... Ну, тогда пойду в уборную. Что такого? Так. Ина.. ч то обкакалась от страха? Как я тебя... А какую фотографию она мне говорила? Эм... Она и правда отправила мне эту фото? Я же говорю по этого дебила. Что это? Что это? Тренер? Может ли. Не может ли это быть? Нужно позвонить Мойке. Давайте опять. Она не отвечает. Она не отвечает, да? Нет, она. Она взяла трубку. Она... А, ну конечно. Она не отвечает. Почему нет? Что не делать? Комната для персонала заперта. О, свет. А свет и был же, да? Ее снова здесь нет. Закрыто все. Дофига дисков. Дверь закрыта хамазу. Что мне делать? И в комнате персонала. Да. Блин, а всегда ты путаю. Enter. Камера наблюдения. Так, КАМ 07. КАМ 07. Это что, тренер? Тренер здесь. Нужно вызвать полицию. Полиция сказали, что они прячутся через 4 минуты. Пока мне нужно где-то спрятаться. Все, <плес> стоп, кра красться. Поливидимости врагам, грешайками. Вон там. Ту мать. рядом а это птичка я... я пушинка, я пушинка. не трогайте меня пожалуйста не увиди меня пожалуйста блин было классно чтобы он еще нас через микрофон слышал где-то нахер пожалуйста две минутки Две минутки прожить. бляха муха минута бляха муха заколебал там бормочать ты чё там влог снимаешь там чё влог снимаешь ты пришел там тренер тупой тренер тупой тренер тупой тренер давай бляха ми минутка пятьдесят минут шестьдесят 60... секунд 60 секунд Проживи ты 50 секунд, ну ты, ёпта, моя 45, 46, 47, совсем немножечко.